Всем привет, это очередная распаковка Не знаю, кому это надо В общем, мне пришло... пришла посылка от фирмы MCI Называется MCI, Gift... MCI VIP Gift Box а, Что внутри, без понятия За неделю две посылки пришло Первая была от э, спонсора Yolo. И вот эта вторая посылочка Нордик, иди сюда Иди помогать, берешь. иди ко мне, красавчик Иди сюда Давай, будешь помогать, не распаковывать? Честно говоря, без понятия, что это Опа. Давай, будешь помогать вы помогает, да? Давай. Что-то? Вот это я тебя тоже люблю. Хаски увеличивают количество просмотров. <laughs> да подожди ты. Бери. Хорошо запаковали. Пришло с Москвы. Я где-то что-то выигрывал, но это было еще в прошлом году. Прошло уже ну, два месяца, наверное, или два, два с копейкой. Воу. А это что-то большое. Так, кажется, я неправильно открыл. Давайте не будем смотреть. Вот так вот закроем. Тут вроде больше ничего нету. Тернол дома ремонт, идет бардак. Так, вот такая черная коробка. Две платим. Так, моего английского не совсем хватает, но в общем это все. Что-то это MCI. Явно не электроника, хотя может быть. Извиняюсь. Так, внутри вот эта вот дрянь. Я фотографии потом еще вот перекреплю. Так, значит, у меня а флешка на 64 гига USB 3, лайки, флеш-драйв. Дракончик. Я на видос вставлю. Красивенький, чтобы было хорошо видно. Вот такой вот дракончик и он. А, он просто, просто голова снимает. Слушай, ну из битри прикольно. Более, да это это хорошо. Надо будет замерить, кстати, спорить. Более. Так, отлично. Далее это. Нет, может потом оставим. Дальше. А, держатель для телефона, скорее всего. Лаки фоно-холдер. Так, и здесь у нас... О, что-то здоровое. Yeah. Она всё равно льётся. Так, и здесь... Ё-моё. Так, и здесь у меня... Не двигается да нет это держатель для телефона ну и все на 3 гейминг блин надо бы попробовать ну работать будет что-то вроде вот так вот телефон поставил и смотришь минута пригодится почему нет вот такая вот красота ладно поехали дальше так кстати я не знаю коробка можно было сделать меньше но в плане подарка, подарка смотрится зачет Так, и последний, это Термос. Последний это Термос. Маленький такой Термос. Фирменный. С мягким основанием. Маданьчина, ну естественно. Написано MCI. Черный дракон. О, приятная силиконовая. Блин, знаете, Новый год закончится, а подарки все равно продолжают получать. Это приятно. Ну, понятно, это крышка. И наж... нажатие. Китайцы не пахнет уже хорошо. На ощупь очень приятная штука. Блин. Я не знаю, кто это смотрит и зачем это вам, но, блин, мне понравилось. И надо все-таки участвовать в конкурсе репостов можно и нужно. Я, по крайней мере, видите, выиграл. Такие три замечательные вещи. Кстати, что хотел сказать. Скоро стартует у нас в группе розыгрыш репостов. Поэтому участвуйте. Видите, если я выиграл, то и вы тоже можете выиграть. На этом все. Пока-пока. Надеюсь, вам эта распаковка понравилась. Я лично кайфанул. Халява.